Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала «Истина Таро». Вас приветствую я, Катерина. Дорогие мои, сегодня я хочу для вас предоставить молитву о срочной помощи. Эта молитва поможет вам в самый ваш трудный момент жизни, когда вы понимаете, что все вокруг рушится. Знаете, у каждого из нас в жизни происходят события, когда мы не можем обойтись без божественного вмешательства. Эта молитва о срочной помощи станет вашим спасением в трудных условиях. Знаете, ведь порой каждый человек оказывается в таких обстоятельствах, когда он просто не справляется с ситуацией. Руки опускаются и ничего не удается. Душу заполняет отчаяние. В таких случаях нужно слушать молитву. Данный, данную молитву я читаю э, при определенных условиях, при определенной подготовке. Поэтому, прослушивая данную молитву от начала до конца, вы обретаете всю ту могущую э, Вселенную силу, через которую я вам помогаю. Итак, дорогие мои, слушаем от начала до конца и повторяем за мной. Создатель мой. Всевышний, Господь Бог, умоляю Тебя по воле Твоей святой окажи мне срочную помощь. Не умедли ради имени Твоего. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого. Боже мой! Помоги мне увидеть Твое очевидное вмешательство и срочную помощь моей проблеме. Называйте Вашу проблему. Господи, я знаю, что Ты скорый помощник в бедах, и поэтому я прибегаю к Тебе и знаю, что Ты поспешишь мне на помощь, а я от всего своего сердца моего прославлю Тебя теперь, потом и в вечности. Отца и Сына и Святого Духа, я верю в Твое обетование. Просите, и дано будет Вам. И благодарю Тебя за то, что Ты ответил срочно на мою просьбу.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 Дорогие мои, пишите в комментариях, какие у вас проблемы. Я постараюсь помочь вам. Я читаю ваши комментарии. Я всегда иду вам навстречу. Пишите, и я буду за вас молиться еще отдельно без этого ролика. Я за каждого вас э, буду просить, просить у Всевышних сил помощи и за то, чтобы побыстрее разрешилась ваша проблема. Также напоминаю вам о том, что вы можете обратиться ко мне за личной консультацией по номеру телефона плюс 3-8066-302-6405, я обязательно вам помогу. Так, дорогие мои, с вами была я, Катерина. Пока-пока!